Привет, я крафтила фестивальный маскот моей сцены. Наверняка вы слышали кучу стереотипов о косплее. Давайте разбираться вместе. Мы не секта, а просто группа людей, объединившаяся из-за общего увлечения. Представляете, ребята и девчата с разными профессиями и взглядами на мир собираются вместе и делают что-то крутое. Благодаря косплее можно найти друзей, научиться чему-то новому, поверить в себя. Навыки, которые ты получишь, точно пригодятся в реальной жизни, порой даже в самых неожиданных ситуациях. Сестра хочет быть самой красивой на выпускном? Ты можешь ей в этом помочь. Расшаталась дверца шкафа? Почини, у тебя целый набор отверток. Хочешь быть таким же крутым, как персонаж любимой игры, фильмы или аниме, ты знаешь ответ. Косплей — это очень интересное хобби и отличный способ проведения досуга. А если не знаешь, как сделать первые шаги в косплее, то наш фестиваль тебе поможет. Приходи, ждем тебя. Ну а я пойду доклеивать броню. Увидимся в следующей серии.